Всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и мы с вами продолжаем говорить про те секторы в доме, в нашем доме, которые нас поддерживают, помогают нам обогащаться, становиться более, не только более обеспеченными, но и более удачливыми людьми. Итак, мы говорили с вами про секторы, которые позволяют нам становиться богаче. Но мы должны понимать, что если мы активируем секторы богатства то мы должны быть с вами готовы к тому, что у нас работы станет больше. Потому что в богатство в китайской метафизике обозначает возможность зарабатывать и получать или таланты какие-то, или еще какие-то возможности к тому, что человек может именно через труд получать деньги а все мы хотим деньги еще получать еще каким-то легким способом так вот если мы хотим еще и легким способом получать деньги то э, в этом нам помогут э, благородные секторы благородных и благородных у нас э, с точки зрения фэн-шуй э, каждый год Достаточно много. Сегодня мы с вами немножко с ними познакомимся. Что нужно делать с благородными? Благородные мы находим нужный для нас сектор. Для этого у вас должна быть план квартиры. На плане квартиры должна быть размещена размещены 24 горы, шаблон. Все это можно взять у меня на сайте. И ну, План квартиры у вас нужно где-то взять, а шаблон 24 горы у меня, у кого его нет. И найти центр квартиры, найти север-юг, запад-восток, расположить шаблон и найти нужный для вас сектор. И сегодня мы с вами будем искать секторы с благородными. Я постараюсь в одном видео коротко рассказать вам о, сразу обо всех благородных, но тот, кто захочет эту тему изучить более глубоко, вы можете у нас в течение всего года есть в доступе как сделать 2019 год лучшим годом своей жизни где я собственно говоря очень подробно рассказываю со всеми секретами и фишечками как их, как их активировать и когда ну я думаю что это видео тоже будет для многих полезно ну во первых будет полезно для тех кто знает про то что бывает благородный сильный благородный по году то есть благородный от года, который ищется у нас в наш обои 24 гара. Кто-то знает про кто это, кто-то не знает. Так вот, так сейчас. Он у нас в этом году до. Сейчас просто градусы вам точно еще скажу. В этом году он у нас на северо-западе. Он также смотрится по Инской и по Янской половине года. И в первой половине года мы с вами берем северо-запад, если вы смотрите просто по градусам, с 292 по 337, что нужно сделать? Вы можете поставить туда рабочий стол. Самая хорошая активация – активация человека. Вы можете поставить туда рабочий стол, вы можете поставить туда кресло, в котором вы отдыхаете, поставить туда музыкальный центр, поставить э телевизор, вы можете э заниматься там работой, вы можете делать оттуда деловые звонки, вы можете поставить какой-то активатор чем-то живым, например, там, клетка с птичками, там, с ежиками, с белками, с, все, что шевелится. Понятно, что вы можете туда поставить растения, которые растут, цветут и тоже своей энергией активируют. И можно поставить туда активаторы, такие как вентилятор, фонтанчик и мой любимые часы с кукушкой. Смеюсь, не с кукушкой, а часы. Ну, почему, кстати, с кукушкой тоже нормально. Часы с маятником, потому что они все время... То есть, какой-то предмет, кошка моб... вот это которая мобильная, которая лапкой нам машет. То есть, все можно, вот этот сектор можно приспособить. Дальше. У нас с вами есть еще четыре благородных. Один благородный у нас не очень удачно попал. Вот я с этого мастер-класса вам как раз распечатала. Давайте я подойду к ним, можно ближе, для того, чтобы вы могли чтобы вам на видео хорошо было видно Итак, у нас есть четыре благородных собственно говоря вы видите вот этот самый шаблон до да, вашей квартиры ну в смысле у каждого свое своя квартира вы видите шаблон вы видите с этим шаблон как накладывается вот шаблон 24 горы на план извините квартиры план квартиры дальше шаблон и мы собственно говоря в это в эти в этом шаблоне ищем и отмечаем хорошие секторы в этом году. И в этом году у нас с вами солнце, сектор, благородный сектор э, благородного солнца, находится... С, э, находится чтобы, э, значит, сектор солнца у нас с вами находится ровно на севере, то есть вот точка ноль будет как раз э, тем самым сектором, э, в котором мы можем тоже с вами делать активацию. Для кого это сектор крыс? Для кого будут, э, для кого этот сектор будет полезен? Вообще, этот сектор очень хорошо помогает мужчинам. То есть если мужчина активирует, мужчина помогает, если женщина активирует, то помогает вашим э, мужьям больше зарабатывать э, или также помогает вашим домашним, может привести мужчину, например, в дом, да? Вот, тоже, тоже поможет. Значит, это самый, самый считается сильный из благородных, то есть он занимает сектор Север-2. Это некий аналог благородного человека в, кар, в карте Бадзи. Способен поддерживать в самых сложных жизненных ситуациях, показывать выход, присылать помощь, привести друга, просто позаботиться о, о вас. Как я уже сказала, он помогает мужчинам при его активизации. Все жильцы мужского пола, проживающие в вашей квартире или дома, получат поддержку во всех своих начинаниях, в профессиональной деятельности. Общий уровень их удачи вырастет. Активировать этот сектор могут и женщины, тогда они будут привлекать в свою жизнь мужчин покровителей и помощников оказывающий поддержку, протекцию и защиту то есть если вам нужно чтобы вам поддержку пока оказывал мужчина ну ваш начальник например мужчина да то вам нужно активировать запросом именно вот этот сектор сектор сектор ну у каждого свой там где сектор у нас север если у вас начальник женщина для женщин хорошая поддержка в секторе у нас сектор Тигра. Итак, э -э, сектор тигра находится он у нас с вами э -э, на востоке 3, так чтобы было видно. Э -э, значит, восток 3, сектор тигра, э -э, великий инь он не уступает по силе и значимости великому я он действует немножко чуть в других сферах это первый помощник для женщины так как в первую очередь улучшает удачу женской половины жильцов луна это инский это инская спокойная энергия сфера ее влияния отношения мир и порядок это символ мудрой женщины хранительницы семейного очага которая спокойно и рассудительно решает все проблемы конфликты идет к тому же изобилию и достатку в семье что и солнце что и мужская янская энергия но каким-то своим мудрым путем без конфликтов без расталкивания всех локтями да то есть вот вот такая вот Энергия сохраняет во первых гармонию в отношении в отношениях в семье в пространстве вокруг нее то есть если у вас начальник женщина и вы хотите ее покровительство то то вам нужно будет Активировать сектор луны. Дальше у нас есть еще два хороших сектора. Благородный дракон и Счастливый Благородный. К сожалению, Счастливый Благородный у нас попадает в треша и мы его не можем активировать. Сектор романтики у нас тоже в трех Ша, но в принципе мы можем активировать, например, цветком его. А Счастливый дракон, он находится юг. Так, сейчас я вам вот покажу, чтобы было видно. да. Он находится у нас прям сам юг-юг, юг-2, юг да, это лошадь, сектор лошади. Благородный дракон по своим свойствам очень похож на солнце. Это мощное оружие, чтобы привести энергию в движение. Он отвечает за неожиданные повороты судьбы. В нем заложена энергия, чтобы сдвинуть застой, дать процесс уход и вывести на новый уровень даже застоявшиеся дела это энергия помощи и поддержки тем где нам как-то знаете не хватает своих сил где нам хотелось бы чтобы нам могли помочь может быть нас где-то игнорируют может нас отодвигают на второй план вот именно здесь вам могут прийти может прийти помочь благородный дракон он наделяет нас уверенностью, дает нам чувство собственной такой значимости. Мы обращаемся к этой взрывной энергии не так часто, как если эти энергии, они такой имеют накопительный характер. То энергия, а, то с драконом нам нужно, знаете, один раз попросил и <свят> жди. <свят> В общем-то, а, часто мы к нему обращаться не можем. Так что вот у нас а, три таких важных сектора. Сектор а, севера, сектор а, юга и а, сектор вот, северо-восточный с тигром. Когда мы их активируем? то есть, во-первых, мы активируем по потребностям, и, как я уже сказала, можно воспользоваться универсальной активацией, как я и говорила в предыдущих видео, это вы берете день и час своего благородного. Желательно, чтобы этот день не сталкивался ни с месяцем, ни с годом, и ставите туда активаторы. А, активаторы, да, какие активаторы? Значит, смотрите, каждый, каждый из этих благородных, он имеет... Если честно, сказать, массу маленьких секретиков. Поэтому все, кто захочет взять, у нас не очень дорогой этот мастер-класс, вы можете ознакомиться и э, заказать его для себя. И все эти секретики применить в своей жизни. А, собственно говоря, ну или можно просто поставить, э, мы вообще благородные любят, когда в них шумят. Они любят, особенно благородный дракон, это должна быть музыка, это можно туда поставить телевизор, можно там стучать, шуметь, и даже нужно в какие-то хорошие определенные моменты. Но у нас здесь другая ситуация. У нас, если накладывать еще и звезды, что мы делали на мастер-классе, то мы увидим, что все благородные, они в, попадают с такими звездами, которые лучше шумом не активировать. То есть буквально в, в, любой, в любом этом секторе, как я уже сказала, можно будет поставить маленькие талисманчики, можно поставить небольшие активаторы, можно высчитывать хорошее время, время со своим, прям благородным, ставить туда день и час своего благородного. То есть на эту двухчасовку ставить в любой сектор по запросу вентилятор, например, и, там, или какой-то фонтанчик, ну фонтанчик на юге не рекомендуется фонтанчик лучше на севере да, ставить и э, в, на эти два часа вы с какими-то помыслами вы просите этого благородного исполнить ваше желание то есть мы помним что э, что солнце у нас активирует э, мужскую энергию то есть янскую энергию может быть вы сами пользуетесь этой янской энергией, а луна это больше уже мудрость и более женская энергия и благородный дракон, извините, счастливого благородного мы не трогаем, благородный дракон у нас. Значит, благородного дракона мы в этом году трогаем, и его, он тоже любит, конечно, стучать, но мы не будем стучать, там не та звезда, чтобы стучать. В общем, тоже можно активировать в хороший день, в хорошее время фонтанчиками или бомбилем. Так что, вот я вам рассказала о тех активациях, которые можно сделать в этом году для того чтобы эти активации помогли вам принести богатство в ваш дом для того чтобы они привели помощь в ваш дом и э, в следующих видео я видео я вам расскажу еще маленькие да, маленькие советы для улучшения вашей жизни. Также я хотела бы вас пригласить на свои мастер-классы, на свои вебинары, на свои тренинги. Вот сейчас будет, например, большая программа по фэн-шуй, будет большая программа по фэн-шуй плюс бадзи. Как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим, это фэн-шуй плюс бадзи. То есть, когда мы с вами смотрим на пространство в нашем доме, мы, чит мы умеем читать карту ба свою карту, карту своего мужа, карту своих детей. И мы не бездумно активируем все подряд, а мы активируем то, что еще больше принесет пользы именно мужу, или именно детям, или именно ну, там, себе любимой. Итак, приходите на наши курсы, на курсы нашей школы. Мы вас ждем, мы всегда рады. И с вами была Пугачева Наталья mm